Всем привет, на связи ФСРК и сегодня мы вместе с Делом поиграем в игру City Battle. Он будет у нас хиллером, техником, а я буду дамагером-штурмовиком, причем чертовым летающим штурмовиком. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Всем желаю приятного просмотра и приятного аппетита! Ох ты ж, сразу исчезли они! Шо за а ты чё такая устойчивая готова ну никого не туда вниз ах ты же зараза есть но ну, я вот думал хилить Фу, тебя моток. не хилить так так shift зараза Да ладно, он ч ⁇ Ч ⁇ Это я даже ник этот не прочитаю, который меня убил. Человек Аман какой-то. Есть, убил. <свеч> Ах, вы гадство. Есть. Так, продолжаем. Есть. Ах ты ж, убил Спро. Так, Короче, пробил у нас полет. Но. Shift это да. ускорение. Ты пока этот Shift и полет рассмотришь, нас всех уже Нет, я тут вот убиваю. Причем таки неплохо тащу. Оба. Посмотрим, посмотрим. Застанили. Как ты там неплохо тащишь. сюда вот зараза отхилился так у нас блин так отлично Аккуратно. мне пришли помогли иди сюда Танкер. так я пойду за усилителем есть минус танк Отлично. О, челик Уф. тут просто жестко. Ага. Дамажат. Я их чуть-чуть забомбил. О, я тебя как раз нашел. В этом миссиве. Так. Иди сюда. Так, Мы у нас что, есть Ешечка. С гоняемся. Классная штучка, надо ее использовать. Короче, он взрывается, наш роботик. Так, я хочу... Хочу да. как-то отсюда спуститься, но я потерялся. А где я вообще? Ни хрена где я на... Как я сюда попал? Ладно, я за усилителем. В событий надо залететь мне. Меня танк пытался присануть. А вот сейчас он меня прессанет. Опа, да, минус он пришел. <связь> И кто это меня? Иди, иди сюда. Митрос. сюда, танчик. До свидания, танчик. <связь> Ты даже его не смог толкнуть, убил так. А зачем вот толкать? Не <связь> все можно решить толчком. <связь> Да блин толкай быстрей, толкай! Толкай его! Пока. Да ехароны бабай. Господи они тут все low хпшные, mm -hmm. они не... Они на меня даже не смотрят, ты прикинь? <гас> <гас> все Я на Да офигеть от взрыва меня прям в дыре отбросило. Это просто <гас> жесть. Не, ну вы могли в другую сторону бросить мне. Сама взрыв и такая вот хрень. Так, отлично, усилитель я подобрал. Так, я всех Да, долбить. Жёстко, Так. Давай, давай, танка, танка, танка. Отлично. Есть. Дайте взлететь. Хочу взлететь. Они все на меня набросились. Дайте, дайте бомбу. Так, отлично. Блин. Хелпа нужна, хелпа нужна. Где ты? Вижу. Ааа, жесть. Один робот остался у них. Один. Ух ты ж. отлично диверсанта ушатали Красавчики. штурмуем штурмовичком вот. тут... блин смотри сколько тут мониторов разнообразных mm -hmm. ладно нам короче в любом случае нужно уже к воротам ты да ты... я все сделал давай открывай ворота я готов Стартуем! One, блин, Так, погнали, погнали, погнали, точка Она, она внутри, снизу А нет, не снизу Нет, она... Ну блин, мне помощь нужна Я с жопы зайду Уже поздно, они захватывают Ох, я им там поддал на этого не ну хватило. Что? Не хватило, да. Потому что надо было вместе с нами идти. У них хила нету, как я увидел. Как и у нас. И что? Ну все, противник взял точку А. Ой-ой-ой! Обалдеть. Засосало меня. Да, будет очень сложно. Крайне сложно. Турели. Хреново, что мы не захватили первую точку. Это фора врагу. Ну, лучше фору не давать. Так, минус так ладно, Раз. Я погнал. Меня тут убивают. Я разрушитель убиваю. Меня тут убивают. Лечу. Меня убили, ФСР. ФСР, когда я говорю, меня тут убивают, иди и помоги. У Турель. нас 5 турелей. А вот теперь, да, выбивайте точку Б, уважаемый я не знаю как вы это будете делать вот. выбил Ну, <laughs> устранил <щас> двоих <laughs> щас посмотрим сейчас придут я на твоем месте смотрел вверх наверх угу. ай-яй-яй-яй так у них появился страж я не могу оба убили диверсантик меня блин же к своим телепортироваться нельзя как медика так ладно зато я могу облететь Зато я могу издали обстреливать... А, это турелька меня долбит. Тихо, тихо. Ой. Боже. Все, меня убила турель. Но я кого-то убил. Так, мы потеряли разрушителя. На точку С. Угу. Mm -hmm. Дайте ж мне полет Есть Ой, как я на вскидку настрелял, а Так, отлично Ай Так, так я их отгоняю Ай-яй-яй Блин, какие же они заразы держи Ну я стараюсь есть Отлично. Фу. ой сколько много прилетело так я лечу угу. так я постараюсь к хилу встать ай яй яй яй яй яй яй Да яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй меня яй яй яй яй Ох. Так, что у нас? Два разрушителя того. Так, погнали, погнали, погнали на точку D. Угу. Блин, меня сейчас убьют. Все, меня убили. Они так. меня догнали просто. Я с Дэшки лечу. Осторожней будьте. Точка D очень далеко от меня, поэтому старайтесь там. Так. Ах, ты ж зараза! Ну ладно, хоть кого-то тут подранил. Угу. Да. Это плохо. Может быть, аниме? Я сможет? не успею. Бля. Не. Просто жесть. Я встречаю Разрушителя. Тебя сзади убью сейчас. Йо. Не встречай их один, когда их двое. Подожди нас. Зачем ты вперед бежишь? Все, я же на респе. Да уже поздно как бы. Ни хрена я ракеты вышатал, чу чувака. Ох oh я. Yeah. Да. Добить надо Уничтожайте <потворение> Я пойду на точку А Ага, к вам диверсант идет Есть, минус ай я и меня встретили Я лечу а Ну, я стараюсь Уже на точке быть Так, где у нас паразита куски не знаю пока. Слева. А -а Меня это засасывает просто с одного раза раздамаживает. Да. И нас убили. Я не знаю, что у него за хрень. Какая-то она слишком мощная. Но она не может быть так такой. Походу у него улучшенная. Нет. Нет, она нормально засасывает. Потому Но что у нас теперь еще и хила нету. Ну все, меня убили. Так, ладно, я подбил разрушителей. Так, держи их там. Ну, меня опять. Меня опять убили. Так. Слишком жестко, слишком жестко. Есть минус. Где диверсант-то? Где-то он там. Так, уничтожим. Так, минус праздник, раз. Минус у нас проблема. Уже на Срочно. Нет, у нас большие проблемы. Мы потеряли на 10% больше прочности генератора. Так, я сверху стекло ломаю. Отлично, я буду сверху вас. Страховать. Да блин. Меня просто выбивают. Есть, минус танк. Выбивай всех остальных. Я сейчас постараюсь пробежать. Бегу. Просто не дай им Ухухуху Да чтоб тебя! Я... Телепортни меня! Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. Ты еще там? Угу. Mm -hmm. Там что, педик бегает, а? Так. Ах, ты вот Есть, так, да? минус оно. Обойдешься. Я отхилился. Фух, успел выбежать с этой дичи. Слушай, ну это просто дикая фигня. Это просто дикий матч. Когда сила одинаковая. Ну, я бы не сказал, что одинаковая. Ах ты турельщик, а. Получи. Чртовый, а. Ой-ой-ой! ой бесполезно. А я вот отхилился. Нет, нет у меня такой функции Хил Урона слишком много Только shift мы им Так. Я думаю, надо думать, на новую точку вообще, бежать Да, На точку С Она слева от нас Слева от нашей базы точка D угу. А, нет, точка Д направо, направо, направо, направо Другая точка активировалась угу. Бегу, Блин, пытался могу. тебя прикрыть это ага. не я. Это не я, я еще на месте. Минус. Ага, пока. Я импульсом его парализовал. Ух, ⁇ меня О, в вот... это убили. было слишком жестко. Это что был? Прыжок? А потому, что это, это был диверсант. Ты капец. Почувствую, что у меня прыжком каким-то макаром. Жестко, жестко, жестко. Пытайся... Эх. Да. Так. Ну что, будем встречать, значит. Кто Минус... Заколебал, Минус хард. Диверсант бегает, он уже заколебал серьезно. Так, я танка взял. Минус танк. Так. Плохо, плохо, мы теряем слишком много прочности. Так, я бомблю разрушителя. Как? перезарядочка погнали точка цел угу. ну, ай сейчас... да что к тебе да я рядом летаю стреляю а меня уже убили я вижу я пытаюсь Разбейте. и там есть минус один. Слева один челик стоит слева один челик стоит схеливаете Бегу к вам. Как могу, бегу быстрее. Ахахах. Я сдох. Бегу, бегу. Там два лоу хпшные. Да я понимаю, что там два лоу хпшные. Давай. Лоу хпшного дамаж слева. Есть. Так, там еще так. один на подходе, однако. -ся. Восстанавливаюсь. Да, обойдешься. Майами пришел. Банилен. Быстрее, давай, убивай диверсанта. Сзади. Ах, Да, мы потеряли точку. Всё. А, нет. Серьезно? Отлично. Диверсант глюпый. Глюпый диверсант. Так, ну что. Я так думаю, что не стоит сейчас тормозить первую волну. Пойти к ним. Туда. Да. Потому что нам нужно срочно снимать у них весь возможный запас прочности. Так. Слушай, а Ой, я неплохо домаш ⁇ прочности. Ах! ай яй яй контрольная точка. Надо быстрее к ней. Она ближняя, и mm -hmm. надо ее захватить, тогда мы победили. ух uh -huh -huh -huh. Дайте возродиться и понеслась. Я уже давно возродился, но они уже на точке А. Так, так, так, так, так. У нас есть шанс. Ну, у нас мало шансов, давай. Летим скоро. Есть, отлично. Импульс. Кьюшка. Паразита кусок. Сейчас он закинет Кто... нам гадость, а? Нет. Никто да, не закинет нам. Закинул. Никто не закинул гадость. У нас челик взял бомбиста. Так. Импульс. Ай, меня засосало. Все. Нет. Я отбил. Фу.